Всем привет, ребят! Давно я не записывал видео на этот канал. И, наверное, вначале мы поговорим по перв... ну, расставке, И потом у меня к вам будет еще одно объяв... ну, объявление не знаю, как это сказать. Сейчас идет чемпионат Германии, и у меня есть очень интересные мысли. Я не буду нахваливать там себя как прогнозиста, я давно не играл. Вот, но те, кто были подписаны на мой телеграм-канал. Те, кто следили за мной здесь на ютубе, они как бы знают, что тут у меня что-то есть, и я в ставках что-то секу Вот, поэтому, так как в первую очередь вам нужна информация, поэтому давайте перейдем к ставкам, к чемпионату Германии. Я тут открыл себе календарь, и поговорим про Баварию и Барусию. Баварии достаточно тяжелый календарь. Они 23 мая играют с Айнтрахтом дома, потом 26 с Борусией в гостях. Я предлагаю вам не играть эти матчи. Но при этом я скажу, что Борусия мне видится более фаворитом в игре с Баварией. То есть я думаю, что Борусия выиграет, но я бы этот матч играть не стал. Потому что без зрителей он может сложиться очень тяжело и предсказать, что будет сложно. Вот. Мне гораздо интереснее домашняя игра с Фортуной, то есть с аутсайдером. И вот тут я предлагаю вам поставить на Фортуну. Либо с нулем. Если Бавария проиграет Баруси, то можно играть Фортуну. Ну, Фортуна не проиграет, плюс 0,5. Или ничью прямую лупить. Это очень рискованно. Либо плюс 2. Я уверен, что ее дадут плюс 2. Минимум. вот И это очень хорошая ставка. И сейчас я поясню почему. Подождите, не закидывайте помидорами. Нужно понимать, что топ-футболисты, топ-команд, таких как Бавария, Реал, Барселона, они сами по себе нарциссы. То есть это очень самовлюбленные личности, которые любят себя. Им нужны аплодисменты зрителей. Им нужно, чтобы ими восхищались. И вот это вот самолюбование, оно во многом как бы дает им энергию, драйв показывать тот футбол, который они показывают. И моя мысль заключается в том, моя идея что к 30 мая, к матчу с Фортуной, Бавария выдохнется. То есть Фортуна приедет ставить автобус. Она будет играть на контратаках. Она прекрасно представляет, что такое Бавария. Она там плетется в хвосте таблицы, ей нужны очки. Вот. И они будут просто биться. Им достаточно того, что они выходят играть с Баварией им не, не столь нужных зрителей может даже наоборот без зрителей им будет играть легче а вот баварии как мне кажется драйва как раз не хватит то есть сил не хватит после баруссии после айнтрахта матч посмотрите идут через три там дня на четвертый через два на третий не знаю то есть они очень очень плотный календарь вот и мне кажется, без зрителей Бавария будет совсем не та. Что касается матча с Борусией, то есть на данный момент четырехочковый отрыв. Я думаю, что в принципе будет достаточно равная игра. Борусия команда более молодая, более куражная, как бы она играет дома, хотя это не особо имеет сейчас значение. Но, тем не менее, имеет. И уже к матчу с Баруси, я думаю, что Бавария подсдохнет. Я вообще думаю, что вот эти матчи без зрителей, вот эта вот концовка чемпионата может оставить Баварию без чемпионства. То есть, будет... В команде, в коллективе какой-то раскол, какое-то брожение, движение начнется, что-то перестанет получаться, и начнется коллектив разваливаться. Я это допускаю. Не факт, что это будет, но я это допускаю. Поэтому я лично бы играл против Баварии. Я не буду играть, потому что у меня нет денег. Вот. А когда нет денег, нет заработка, я не играю. Но я послежу за матчами, за Айнтрахтом, за «Борусией». вот. Поэтому если есть какое-то мнение, пишите в комментариях. Может после Айнтрахта или после Боруссии, также зайдите напишите. Я каждому отвечу. Вот, Сам поделюсь своим мнением после этих матчей. Нового видео записывать, скорее всего, не буду, но мнением поделюсь. Это касается чемпионата Германии. Теперь у меня к вам, ко всем будет еще одно объявление. Просто как просьба, не знаю, я завел еще один YouTube-канал, где рассуждаю о жизни, там, о всяких событиях, высказываю свое мнение. Если я кому-то был интересен как личность, как, как человек, что еще сказать, то подписывайтесь. Не знаю, ссылка может тут, где появится. Я давно не, не заходил на YouTube, не уверен. Но она будет также в первом комментарии. Наверное, еще где-то Ну я размещу ее, может, там в описании к этому видео. Поэтому, ребят, если не сложно, давайте так договоримся. Если не сложно, ну это само собой все подпишутся. Но если Фортуна как бы даст бой Баварии, то есть хотя бы даже проиграет в один мяч или там, ну в два, ладно два это расход не годится, но в один мяч даже, если проиграет, ну, вы подпишитесь, там несколько лайков не шлепните для продвижения. вот И опять же, если данное видео соберет какое-то количество лайков, если вам понравилось, я не знаю сколько, то я и сюда буду какие-то выкладывать свои мысли, не какую-то банальность, там что ставить, что не ставить, а вот именно какие-то интересные вещи рассказывать, которые там я замечаю. Вот. Потому что сейчас работы нет. Как бы, ну, мне в футбол без зрителей тяжело смотреть по телевизору. Денег я сейчас не ставлю, опять же повторюсь, и поэтому смотреть без зрителей очень тяжело. Да и как бы я чемпионатом Германии никогда особо не увлекался. Но данный матч я посмотрю, поэтому давайте сделаем так. Накидывайте лайков. А я после 30 мая, на июньский там как раз будет неделька перерыва. На Байер там у них еще Барусе Менхет Гланбах. Ну, то есть у Баварии очень такой календарь. Тяжелая концовка. Вердер. Не знаю. Не верю я вот в эти вот, ну точнее я верю в такие совпадения, которые ну, могут изменить ситуацию, перевернуть ее. Я это часто в жизни видел во многих вещах. То есть вот просто играют без зрителей и абсолютно другое, другое получается. И дальше конфликты в коллективе, еще какие-то разлады. И все летит, и команда теряет чемпионство, теряет хватку, и там потом начнутся процессы. Постройки новой команды, не знаю. Очень мне сложно сейчас об этом судить. Но повторюсь, если вы накидаете лайков, если я пойму, что это кому-то надо, кому-то интересно, если вы это ну, реально смотрите, то после матча с фортуной я запишу какое-то видео с мыслями по чемпионату Германии, посмотрю за другими командами. И скажу, кто, кто лучше всех готов именно играть без зрителей и. И готов играть в хорошем темпе. Потому что на данный момент. Ну, Баруси, она дала результат. И мне кажется, эти молодые ребята. Они как бы просто заводятся от своей игры. То есть, им не настолько пока они зависят от зрителей. И Холланд, конечно, красавчик. Очень мне нравится. Вот. Давайте, ребят, всем пока. Рад был вас видеть. Кого не видел давно. Всем удачи!